Сегодня, ночью, мне снился страшный сон. Лозастые чудища. Кокаин. Кишащие демоны в лесу. Да, ты скажешь, ну и бред. Чуть там перекурил, что там перепил. Да ничего я не пил, да ничего и не курил. И лег спать после двенадцати. Так вот, самый рассказ в лесу. Иду я один Иду, иду, иду, иду, иду Луна, волки воют, полнолуние Иду, иду, иду, иду, иду И тут бац, как калейдоскоп Один знакомый, слуг Не помню его фамилии такой на клоуна похожий В бомбере Такой лысый Волос мало на голове С капюшон одев... Снял вот Так я и увидел Что у него мало волос на голове узнал его Он говорит давай копать Говорит что копать Давай копать Говорит ну копай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 Тоже такой же какой-то непонятный чел. Это те, с кем я уже давно не общаюсь. И бац, он тоже подсоединился, они копают, копают, копают, копают, копают, копают, копают, копают, копают. Копают, копают, копают, копают, копают, копают, копают. как черви. Черви. Копают, копают, копают, копают, копают, копают, копают, копают. Перекопали уже все поле. И в посадке они остановились. И тут тот же Слагандони начал жалобно плакать. Хм. я подумал, что он плачет? А это у него такой приступ. Тут он ко мне оборачивается и говорит, хочешь кокаин? Я думаю, нет, не хочу. И у него глаза горят огнем. И, и, и тут я вижу там того знакомого бывшего. У него тоже глаза горят огнем. И еще там куча каких-то из прошлых лет знакомых. И все у них глаза горят огнем и все они держат в руке эм, пакетики с кокаином с, как, с каким-то белым порошком и все мне предлагают, хочешь кокаин, хочешь кокаин Хорам. Хочешь хо хочешь кокаин? Хочешь кокаин? Хочешь кокаин? Хочешь кокаин? Хочешь кокаин? вот, и тут я проснулся и вспомнил фразу ⁇ Утро, конец страшного сна ⁇